Плохо за носом в заднице. А -а -а. ханюшки котетушки, с вами снова Неллила. И эта игра а -а -а, Листа. Яка за где мы оказались. На самом деле, что это такое? А, это домик герцогини. Понятно. Что это? А -а -а. Что тут Пойди сюда, мой цыпленочек. М -м -м, если тебя как следует поперчить, будет отличное жаркое. Я не съедобна. На обед тебя, конечно, не хватит, но на закуску в самый раз. Я забираю панцирь черепаха нерзкая людоедка. Только через мой труп. Как вам угодно. Что это такое? А! Что за хреномантия здесь творится? Как мне ее тогда победить? Что? Сгрузить? Как мне удалить, Если тебя как следует поперчить, будет отличное жаркое Что за хрень? Хренеть! А? Смотрите, что она делает Она, ну она... она и меня сожгла Что ж, попробуем еще раз Иди сюда, мой цыпленоч... Стоять! Сохранить! Цыплёночек! Yes. Мы победили ее, котятушки! е-е-е, Мы победили. Просто супер. Какой бардак! Надо поставить пиявки, пустить кровь. По крайней мере, панцирь в приличном состоянии. А это, это панцирь? Хоть бы спасибо сказали. Черепах, я свое обещание выполнила. Не восстановиться свой А Я дайте. выполню свое. Ты пойдешь со мной. Будешь плыть в моих пузырьках воздуха. Не отставай. Как-нибудь доплывешь. <сörth�> <сörth�> <сörthne> <сörthne> <сörthne> <сörthne> ну, дайте же вы мне восстановиться. Стой, Алиса! Вот только не говорите, что мне сейчас пипец как мало здоровья будет. Но нет. Так, наверное, здесь... Самое главное будет ничего не касаться. И вот этим вот хренем я сейчас тоже не доверяю. Что-то мне подсказывает. А, что ты, ты, ты, ты, ты". Вот, я так и знала, что она закроется. Что за... Стой! Стой, стой, стой! Мне воздух нужен! Стой! Help! Help me! Help! Ты черепаха за носом в заднице! У меня нету воздуха. Чёртова черепаха! Чёртова черепаха! Я сдохла! Мне сначала показалось, что где пузырьки воздуха из его жопы выходят. Потом я увидела, что это в панцире. Да ёперная, что король Нельзя так. И вообще, мистер черепашка. Ничего, не, что там на меня это нападать сейчас будут. Так, сеньор черепашка! Меня тут убивают! По вашей милости! Еще один! А -а -а! Сеньор черепашка, стой! А -а -а -а! Сеньор черепашка, ну куда вы, блин? эй? на да... <святая> мать! Давайте меня так. Я знала! Я знала! <свят> Черепаха! Я по твоей милости сдохла. Теперь тут должен будет сейчас на меня кое-кто напасть. Вот он. Он сдох. А я бегу за черепахой. Точнее, плыву за черепахой. которая постоянно пытается меня убить. <связи> Ой, хватит не пугать рыба. наконец-то. На суше! Лес чудес, скрепость дверей. А, мы довольно много прошли. Ох, как она! Заверши что Помни, ты всего лишь гостья, а нам здесь жить. Я же не на прогулке. А я умею быть благодарна. Посвящаю тебя в почетные рептилии. Ну, здорово. Да, особенно когда будешь плавать под водой. Ничего себе. Спасибо тебе. Правда, ты мог мне и до этого дать этот панцирь. Ну что ж, котятушки, в любом случае, сохраняемся. И еще раз. Почетные рептилии. Это же что же. Ясно. Я это не могу использовать. Я беру карточки. Угу. Мне надо вон туда идти. Понятно, понятно. Отлично. Нам вообще помогают вот эти... Восполнитель здоровья всю игру. Что я иду правильно и почему ты сейчас так вскрикнула? Что ты такое? А, ясно. Мы нужно плавать под водой. Вот что имела в виду черепаха. Вон он где плавает, отлично. А ты вот где. Так что не смеет от мне отворачиваться. Какого ты? Слышь ты! Вон ты, да. Вот ты, да, ты. Ура! Этого мы убили. Остался ты. В любом случае.. А что за хрин-то? Раскачивайся, давай. Давай. Меня немножечко поперло котятки. Все хорошо, на самом деле. Так вот, так вот надо было сразу сделать. Типа, повыше прыгнуть. И, Яй! отлично. Ну исчезло, ну исчезло. Я знаю одно единственное существо, которое мне может в этом помочь. Думаю, тоже поняли, кто это. Но маны у меня нету. Поэтому идем на пролом. Я матерь моя... Нет! Куда мне прыгать надо? Эй! Вы блин! Кожные штаны! Е -е -е -е. Я нашла куда прыгать надо! Я нашел куда надо прыгать! Нет! все верно поняли... Нет? Пошел нафиг, сказал он. А он говорит, пошел нафиг, стой, стой, стой, стой, стой! Я там вижу Лиану. Я вижу кролика. Кролик! Долго же ты копалась! Да да это что? что? Это ты не стал меня ждать. У меня были причины. Причины тут ни при чем. Гусеница ждет. Я ее прекрасно помню. Обидчиво, невоспитана, отвратительно пахнет и слишком много курит. О чем нам говорить? Она самая мудрая из всех нас. Только она знает, как спасти страну чудес. Не отставай! Путь долг труден и опасен, а у нас очень-очень-очень мало времени. Ну, как обычно. И кролик снова так это бегает туда-сюда. А про нас совсем забыл. А у меня хп эту как бы мало. Ну, в любом случае, я нажимаю на сохранить и... да ты что за буб бр бр буб боже мой. да, да, да, да, да, да, да ты что? <meinnehmen> И правде в глаза, теперь смотри сюда. Ты что наделал, падла? Ты меня убил. Клювенька, клювенька, Загрузить. Нет! Японский бог! Когда-нибудь это пройду. Когда-нибудь, конечно же, наверное, да, да да да да Ну а пока что я заканчиваю прохождение игры Алиса. Это звездос. Ну, в любом случае, я надеюсь, вам понравилось данное видео. И если это так, то поддержите меня с царским лайком под этим видео. И мужиской подписка на мой канал и на канал Zorx Pro. И всем пока!